всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео мы проведем еще одно сравнение одного и того же типа устройства от разных производителей сегодня мы поговорим о ssl компрессоре то есть компрессор который э, встраивался на консоли от ssl и его еще называют VCA компрессор это компрессор с а, особой схемотехникой управляемый а, вольтажем ну, то есть у нее просто есть такой свой характер звучания определенный и а свой формат реагирования на входящий сигнал из-за чего у него такое достаточно а, аутентичное звучание и его чаще всего используют именно как бас компрессор то есть он недаром называется именно а, бас компрессором как правило а, потому что его используют больше на группах инструментов то есть не на отдельных инструментах хотя никто естественно не запрещает этого а, но он больше такой как а, называемый склеивающий а, компрессор то есть который разные элементы например барабан установки или микса например в целом Склеивать такое некое единое целое. То есть его используют очень часто на мастер-каналах. но По сути, это и есть мастер-компрессор. То есть, в реальных SSL-консолях он был действительно таким мастер-компрессором, который компрессировал весь сигнал в микшерной консоли. Его используют на мастеринге тоже для компрессии. Его используют вот для компрессии барабанов то есть у меня например здесь на дорожке drums то есть на шине барабанов у меня установлено здесь несколько компрессоров по сути от разных производителей сегодня у нас на обзоре будет solid bass Comp от native instruments ssl комп от waves далее The Glue. Он, в принципе, так и называется, как склеивающий, как клей-деглю. По сути, тоже своего рода версия SSL-компрессора. Далее, версия от T-Rex. Версия от Slate Digital. И посмотрим пресет Vintage VCA от встроенного компрессора из Logic'a. Uh, то есть все они, по сути, воссоздают классический uh, такой SSL-компрессор. Uh, давайте послушаем, ну, давайте отстроим, наверное, звучание сразу на первом какой-то и попробуем эти же настройки воссоздать на других версиях этого компрессора. Uh, давайте послушаем, как сейчас звучит наш микс. А, Но ну, уже небольшая компрессия происходит. На самом деле SSL компрессором компрессует очень-очень-очень осторожно. То есть нет задачи как-то жестко компрессировать. Обычно используются отношения 2 к 1. Если мы говорим именно о такой вот групповой компрессии, и в данном случае компрессии барабанов, 2 к 1 соотношение. А Атаку ставят либо 10, либо 3, то есть если вы хотите больше щелчков от барабанов, чтобы была более такая острая атака, можете поставить 10 миллисекунд. Если вам, наоборот, нужно склеить и сделать барабаны более такими ровными и слаженными, то можно поставить 3 миллисекунды. Меньше это уже будет слишком, прям будет все обрезаться. вот, Ну давайте поставим 10, потому что здесь все-таки... Такое, такая рок-запись Здесь, наверное, нужно чуть поагрессивнее звучание а, Ставлю 10 миллисекунд Релиз а, Тут достаточно длинный есть То есть в основном такие хвосты достаточно длинные вот, Даже полторы секунды а, Это 0,1 а. Также есть режим авто Uh, то есть режим авто, это такой тоже Достаточно часто используемый именно на этом Типе компрессора, он есть в принципе почти у всех Этих версий плагинов Авторежим, авторелиз То есть он uh, как бы сам слушает материал и в зависимости от входящего материала рассчитывает каждый раз время релиза то есть можно его использовать а можно использовать более быстрые значения я например, люблю больше более быстрые значения на барабанах чтобы успевали прозвучать каждый элемент ударной установки особенно в быстрых темпах у нас здесь темп такой достаточно быстрый поэтому либо э, какие-то мелкие значения либо авто то есть я слушаю про что лучше звучит Uh, ну и компрессию я uh, threshold параметр так ставлю, чтобы компрессия где-то происходила на, может быть, 2-3 децибела в каких-то громких частях, там на брейках, но не более того, и то иначе это будет слишком пережатый микс. так ну авто мне не очень понравился он слишком как-то медленно здесь почему-то работает то есть прям слышен такой пампинг эффект у нас э, компрессор не успевает отпустить сигнал прежде чем произойдет следующий удар по какому-либо из барабанов и это конечно нам не очень подходит здесь то есть мы хотим чтобы у нас чуть компрессор работал как бы в ритме с барабанами И я на 20 децибела добавлю громкости, чтобы восстановить, чуть компенсировать этот срез постоянной громкости. То есть это у нас версия без компрессора. Вот, с ним, благодаря Make Up Gain, у нас чуть-чуть стал звук по напористей то есть у нас атаки чуть выделяются 10 миллисекунд то есть более острыми становятся атаки каждого удара и при этом звук такой чуть становится более плотный особенно послушайте вот совместно бочку и рабочий то есть как бочка с рабочим сочетаются с компрессией как они чуть так скажем немножко разваливаются без компрессии То есть так все удары более на одном уровне звучат и пробивают, в принципе, так с одной интенсивностью. То есть для этого, в принципе, используется бас-компрессия. Так, ну давайте попробуем такие же настройки сделать на э, версии от Waves. Э, я сейчас поставлю здесь тоже. Здесь нет 0,2, здесь есть 0,3 миллисекунды. Так, Makeup пока уберу тут тоже поставлена на 100 миллисекунд соотношение 2 к 1 Здесь также в есть функция включения аналогового эм, аналогового скажем так эмулятора то есть он эмулирует чуть-чуть гармоническое насыщение плагином э, звука и чуть-чуть э, такого низко низко низко, -низко шума добавляет так сравним с прошлой версией. Но ну, здесь как бы как будто бочка чуть так больше раскрывается, чем здесь. То есть здесь как-то все больше выровнено, здесь бочка чуть доминирует. Так, я понял, в чем проблема. Проблема в том, что я неправильно поставил атаку. Так. Да, вот сейчас наши настройки похожи, насколько это возможно. Я немножко перепутал, так усреднен местами. А, поставил те же самые настройки 10-10. Ну тут 0,3, здесь 0,2. Все равно мне чуть больше нравится звучание Waves-версии, потому что она какая-то такая чуть более раскрытая, скажем так. То есть как-то по обертонам, может, за счет этого насыщения, она, мне кажется, чуть такой более, более плотный. Так, давайте посмотрим еще варианты. Релиз поставлю также атаку соотношение 2 к одному Здесь есть, кстати, функция встроенного соединения. То есть, например, мы можем сделать так, что компрессор не будет реагировать на низкие частоты. Это бывает она удобно. Например, если вы сводите что-то такое больше хип-хопового -хип направления, где бочка должна быть максимально гулкой и низкой и низкой, но при этом вы хотите скомпрессировать остальную перкуссию, которая выше. Ну, более высокочастотная. И вот таким образом вот этот вот external, точнее internal сайдчейн uh, он очень пригождается. Uh, так, попробуем здесь сейчас настроить уровни. достаточно похоже единственное, только Waves опять же отличается тем что не чуть-чуть так бочка подкрашивается становится такой более такой рыхлый а, здесь же просто такая скорее техническая компрессия происходит Ну вот у этого плагина, у этой версии от Сайтомик мне больше нравится, как бочка со Снейром сочетается. То есть снеер не проваливается, он тоже раскрывается. Потому что, например, у Native Instruments чуть-чуть снеер проваливается. А здесь снеер такой более округлый, получается, и более насыщенный так ну давайте в любом случае попробуем ну да здесь наверх так немножко пропадает а, Давайте попробуем от тирекс версию а, также два к одному Атака 10 миллисекунд, релиз здесь тоже 0.3 а, У нас самое такое значение среднее Так, сайчин нам здесь тоже не нужен Мейкап поставлю пока по нулям тоже есть кнопка гармонического насыщения с ним тоже бочка чуть окрашивается как и в случае с waves даже версия t-rex мне больше нравится чем waves то есть тут бочка со снаэлем еще так пожирнее скажем так окрашиваются и звучит достаточно плотно Так, да, давайте посмотрим версию от слой digital Ну, версия Slash Digital, она такая чуть более острая, несмотря на те же настройки, она такая как будто более колкая, эм, и немножко, мне кажется, хед чуть-чуть захлебывается. Но при этом бочка со снейром такие прям очень атакующие, очень такие острые получаются У т мне пока больше всего понравилась версия, именно с точки зрения того, что я хочу добиться То есть более выровнял звучание всех, всех элементов барабанной установки То есть здесь и хэт не захлебывается, и при этом бочка со снейром достаточно плотные получаются А здесь как будто прыгает. То тише, то громче, то тише, то громче. То есть, опять же, это где-то может сработать. Но вот в, в конкретном моем здесь примере моей композиции это не очень хорошо. И давайте попробуем сделать что-то подобное на компрессоре Logic. А, опять же, здесь нет, прям, конечно, у Logic нет прям такой четкой эмуляции. Тут скорее просто такой некий пресет. Чуть-чуть там. Какие-то алгоритмы меняются, но в целом это все равно остается лоджиковским обычным компрессором. Просто с небольшими такими, скажем, видоизменениями. Поэтому мы здесь сейчас скорее просто до чуть-чуть подработаем просто саму сам вариант э, использования компрессора. Так, автогейн мы выключаем. Я поставил режим в сам, то есть чтобы он именно слушал сумму, а не, ну то есть не пиковый был детекшн, а такой скорее RMS. То есть RMS он слушает больше общую громкость от всех партий, чем отдельные пики. так ну и давайте сравним Я сейчас попробую здесь включить distortion это что-то здесь типа такой тоже сатурации она правда тоже немножко по-своему работает не совсем так как у других плагинов вот можем режим hard оставить он такой вроде более похожий В принципе, компрессия получается достаточно неплохая, то есть такая очень аналогово звучащая. В принципе, такой вариант очень симпатично звучит. То есть то, что мне нужно, здесь, в принципе, получается. Давайте сравним с, сейчас все варианты. Как-нибудь сейчас их расположим поудобнее. И пойдем так вот по кругу и закончим на вот этом компрессоре так слушаем сейчас без компрессии вообще Но мне лично здесь понравился больше всех вариант от э, rex а, Он такой вот именно вот конкретно под вот эту ситуацию, под эти барабаны. А, он чуть-чуть вот больше, ближе звучит тому, а, какого результата я хотел добиться, особенно благодаря вот этой кнопки Grid. А, второй вариант неплохой а, от Сайтомик, Он такой более ровный, а, без лишних приукрас, но выравнивает очень хорошо тоже барабанные элементы. А, от native instruments не показался немножечко зажатым звук, хотя те же самые настройки. Здесь в целом накачка прикольная, но мне не очень понравилось, что ж... начинает сжираться хед и слишком начинает выпирать бочка после э версии от Slate Digital. Вейс тоже немножко показался зажатым после вот этих всех версий. А то есть он где-то между по ощущениям. Вот этой версии и вот этой версии. То есть между ними двумя я бы, наверное, поставил бы Waves по характеру звучания. Ну и, в принципе, лоджиковский тоже достаточно неплохо себя показал, но не уверен насчет этого дисторшена, он все-таки чуть по-другому работает. Какие-то обертана немножко не те подмешивают, которые свойственны вот этим SSL-консолям. То есть так или иначе, как вы видите, что, опять же, вывод, как и в прошлых видео на эту тему, что... Несмотря на то, что сам прибор по сути тот же самый процесс работы тот же самый даже те же самые настройки но от производителя к производителю меняется скажем так понимание того как должен звучать этот прибор а, к тому же опять же повторюсь что а, все эти производители основывались на каком-то конкретном или на нескольких конкретных а, представителях этого прибора то есть например там Waves на своей консоли это все тестировали и с нее сделали такие скажем так слепки какие-то замеры вычисления и так далее а, там T-Rex, например, на другом оборудовании и так далее. Из-за этого э, получается конечный э, результат немножко другой. Вот, поэтому лучше потестировать выбрать то, что вам нужно. Но по сути, конечно же, если эти настройки все чуть-чуть подправить, где-то чуть подкрутить, то звук будет вполне себе, э, ну, можно добиться такого же звучания. То есть не обязательно покупать все эти плагины для того чтобы иметь весь арсенал от этих вот звучаний то есть можно попытаться из одного плагина выжать больше а, поэтому здесь мы просто делали такое сравнение ну что ж, на сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Обязательно поэкспериментируйте, попробуйте просто даже с встроенным в Logic компрессором. Э, вот эту всей компрессию поиспользовать например, на шинах или на мастер секции. И э, именно почувствуйте вот это звучание, то есть то, как она склеивает элементы. Как только вы это прочувствуете, вы уже сможете дальше принимать решение э, какая версия вам больше нравится, встроенная в Logic или каких-то сторонних плагинов и так далее. То есть без этого сложно принимать какие-то решения, если вы в принципе не очень слышите и понимаете разницу и не очень понимаете к чему вы вообще стремитесь то есть чего вы хотите добиться то есть я э, делаю вот эти эксперименты я немножечко э, скажем здесь так субъективен потому что я преследую какую-то свою кон конечную цель которая у меня, звучит у меня в голове которую я хочу добиться от конкретной вещи и сравнивать тот инструментарий который у меня есть э, какой из них ближе подходит к тому что мне нужно то есть это не значит что все эти остальные плагины менее качественные чем вот этот или наоборот поэтому это чисто конкретная ситуация, конкретный случай. Но я просто показал вот этим примером, что э, всегда нужно относиться ко всем действиям критически и во главу угла ставить то, чего вы хотите добиться, а не то, каким плагином вы это делаете. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов, всем пока!